Сами будут приходить к вам в вашу команду, сами будут проситься, сами будут регистрироваться и становиться полноценными, активными партнерами вашей команды. Нажимайте по ссылке под видео и только для первых, тех, кто именно сейчас, в сию секунду нажмет на мою ссылку и перейдет на обучение, выполнит маленькое условие.